Владимир Путин не может ничего особенно строить. У него нет политического ресурса, политических сил. Он действительно изгой некоторой мировой политики. И он таким и останется, изгоем, потому что ну, это просто была выбрана такая стратегия. У него нету другого. Видите, у всех остальных стран и у Южной Азии, и у Китая, и тем более у Индии, и у Ближнего Востока, у них у всех есть на руках мощнейшие карты. Они не находятся в таком смертельном конфликте с Западом, поэтому они с Западом могут торговаться и обсуждать что-то. Путин ничего торговаться и обсуждать не может, поэтому он не может быть лидером этого альянса, потому что этому альянсу не брать для себя как бы фигуру, которая ну, не играет за столом, да, она то, что Путин нападает на Запад, им выгодно, и выгодно Китаю, но серьезным, серьезным политическим игроком он перестает быть в этом своем нападении. И это надо осознавать, и его удел, это скорее троллинг, раскол, поддержание раскола. А от этого троллинга и раскола бенефиты будут получать не он, а эти вот страны, которые как бы находятся между двух огней. Да, они, они, используют, они используют ту позицию, которую для себя почему-то Путин уничтожил. Он должен был играть между двух огней, Китаем и, и Соединенными Штатами, которые являются главными соперниками. А он сделал непонятно что. Он сделал себя фигурой совершенно зависимой от Китая и э, уничтожил свои собственные карты. Непонятно, как это можно так сделать.